Один из видов сукуна в Коране называется по-арабски ария, то есть сукун невидимка Как же я его узнаю, если он невидимый, скажете вы? Очень легко. Если над буквами вы видите какой-то знак, то такого сукуна там нет. А если же вы не видите ничего, то это и есть наш сукун невидимка Вот, например, или вот, или вот. На самом деле этих примеров очень много, вы сможете их найти во всем Куране. На что же указывает такой вид цукуна? Он может указывать на несколько правил. Первое – долгий харф, который обычно читаем в два хараката. Второе – это идлам, у которого тоже есть множество вариаций. Третий – это ихфа, и тут тоже много вариаций. Про каждый случай мы с вами узнаем отдельно, если пожелает Аллах. Если вам интересно, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте оповещения, и, иншаллах, мы встретимся с вами в следующих видео.